Сегодня в ролике ты узнаешь, какой профит можно получить при депе на 100, 1000 и 5000 рублей. Нет, я не упал со стула и прекрасно понимаю, что большую сумму можно выбить с большого депозита. Детально разобрать я хочу следующий вопрос. Какой X можно сделать с вышеупомянутых депозитов? Условно мы закидываем 100 рублей, а выбили 1000. Это уже X10 от суммы депа. Но чтобы сделать x10 от депозита 5000 рублей, нужно выбить дропа на 50к, что в принципе логично. И еще раз добро пожаловать, это окуп со 100, 1000 и 5000 рублей. Передавай за проезд лайком под этим видео, а мы начинаем. Хочется плакать. Так, перенеслись на сайт, мы на вилде. Балик сегодня не выдали, поэтому ссылок на сайт не будет. Закидываю я все без промиков. И начинаем с суммы, как ни странно, 100 рублей. Что можно сделать на эти деньги? Открыть кейс за 35 рублей. Но я хочу вот этот высокий шансок. Сколько роликов было, он реально купал. Не знаю, наверное 5 будет необъективно, потому что человек ютуб. YouTube... Но, ладно, идем в банк и приходим мы к элитному снаряжению. Поздравляю, мы сделали 0.5. Найс, найс, продаем. А, хотя, подожди, давай пробу в апгрейд засунуть. В апгрейд и, допустим, например, X2. О, P2000, P2000, P250, P250, азимов. Оба рейд, поехали. Если делаем, то, в принципе, плюс 26 рублей у нас уже есть. Хорошо. Но сумма небольшая, я к этому не привык. Во всяком случае, попробуем. Продаем. Высокий шанс окупа, поехали. 90, еще раз, я все-таки надеюсь, что хоть что-то он выдаст. Кейс стоит немного много ни мало, 99 рублей, это, блин, экзоскелет. Сколько он стоит? А, 102 рубля, слушай, неплохо в целом. Давай еще раз попробуем. Это окуп на 3 рубля, блин, как я вот реально, я отвык от таких депов. Я депал такие деньги в далеком, ну, в каком году, наверное, 15-м, это... ебануться вообще. Не, слушай, вот это уже интересно. А вот это уже прям... Вот это круто! Тысяча? Ну, я думаю, можно ставить, да? Я думаю, можно вывести и, в принципе, оставить все так, как есть. Это дело мы сразу забираем. Надеюсь, оно придет и меня не заскамят. Да, в принципе, вывод оформлен. 31 на балике, скоростная зверь э, идет. В стиме, опять же, надеюсь, он будет стоить дороже. Плюс еще 31 на балансе. Давай попробовать снова. Баланс. Ну, рисковать сильно не будем. Все-таки баланса не так много. А вписать сюда что-то можно? Нет, к сожалению, оно не вписывается. Ладно, давай просто сделаем вот так. Ну и допустим 62 рубля. Апгрейд. Надо, знаешь, зв звук колеса, как то поле чудес добавить. Зашло, кстати, а... вообще неплохо идет. Итого у нас есть 1177 и 62. Давай округлим, мы сделали... X 11 от по 100 рублей. Это вообще неплохо. По итогу скоростной зверь, опять же, я надеюсь, он мне придет. Вроде как у Вилдропа такого прикола не отправлять скины, нет. Кстати, красивая вот эта штука, да? Кто не видел видос, посмотрите, сейчас где-то вот здесь вылезет оповещение. Это был очень прикольный видос. Вот, обязательно посмотри. Ну и Диглон, да не знаю, ближе 62 рубля. Надо дождаться скоростного зверя. Я хочу, чтобы он не все-таки пришел. Сейчас знаешь, самый главный вопрос. Стоит ли она дороже, чем на сайте или нет? Обычно дороже, но 1200 на... Ну, по-моему, чуть-чуть-чуть-чуть дороже. Скоростной зверь закаленный в БЭК, да. Тут даже x12, если среть за троном, то, в принципе, x13 даже да сделали 100 рублей. Вот чтобы сделать от 5000 x13, нужно выбить дропа на плюс-минус... А, ну что плюс-минус? 65 тысяч рублей. То есть, если смотреть по x, я думаю, соточка сегодня и, и, и, и изи выиграет самый крутой деп. Ладно, 100 рублей проверили, переходим к... Косарику, полетели. Ну что, ребята, косарь на балансе Мало того, что я не использую промики на пополнение Так еще и бесплатные кейсы не используем Чтобы проверка была максимально честной С тысячи можно уже, в принципе, разгуляться На тайны я сразу не пойду Потому что денег не так уж и много а, Давай высокий шанс по сразу 10 раз Блин, кейс реально крутой Вот, ну, серьезно, мы открывали в видосах его И он также окупал Но я надеюсь все-таки, что есть подкрутка, блин Не, ну, откровенно, откровенно гагарит 393, бля, походу все, мне больше падать ничего не будет, потому что я окупился. Ладно, ладно, давай пробуем студенческий. Ну, не буду я дорогие кейсы открывать, чтобы все-таки косарик полностью этот, а, хоть как-то отгулять. Иначе мне это все не интересно. А вот а потихоньку, потихоньку это все Блин, ну ну что это такое? Ладно, 92 рубля Мы сейчас слили, идем в апгрейды Кстати, Релисатрон, но мы его не трогаем Это типа сотки, иначе будет нечестно а, Вот это дело мы все увеличиваем Х5, ну это дофига Слишком, давай-ка попробуем 300 рублей, например, с этого выбить вот, Шанс апгрейда 34%. У меня сообщение уже значит приходить. Начинают, видимо, что деньги с карт списались. Ладно, три сотки рублей. Слушай, оно заходит. Ну это не. Блин, это... вот это вообще не удивительно. Косарь слили, хотя, опять же, до этого нам сотки выпал косарь. Ладно, но.. Зашло, и, в принципе, на том спасибо. 300 рублей есть. Что сейчас делать? Ну, еще раз три студенческих. Why not? Uh, why not? Но, блин, я, наверное, сплернул. Соточка, скорее всего, сегодня выйдет вперед. Чтобы uh, косарь вышел вперед по иксу, нужно выбить дропа на... Это, кстати, опять на 13 тысяч рублей Но это очень жестко, и опять мы идем в апгрейд Да блин, апгрейды, кстати, они неплохо Начали давать, то есть раньше ну, Где-то, наверное, недели 3-4 назад здесь апгрейды Не заходили вообще, да попробуем 450, нет, жестко Да, все-таки 200, апгрейды не заходили Абсолютно, и сейчас Они начали заходить, я не знаю, что они сделали Ну, то есть апгрейды реально заходят Может это только на аккаунте Ютуберов, ну даже на моем аккаунте Плохо шли апгрейды Найс, кстати, я думал, честно, это все, зашло, еще 200 рублей, неплохо Так что апгрейдами, в принципе, сейчас можно хоть как-то ролик вытаскивать а, Блин, я не знаю, я не знаю, что делать, да, пробуем кейс старшины, 199 рублей У нас останется рублик, ну если че, это опять будут апгрейды Если че, никогда не поздно на апгрейды зайти Статрек, но оно пролетит Это эмочка Северный лес за 13 Блин, рублей. Не, все, с косаря мы походу слили. Вот э, серьезно скажу, наверное, с косаря мы уже ГГ. Но попробуем, попытка не пытка. 50 давай. Поехали. 84 было, 14 стало, затерянное. Что это такое? Как мне сделать апгрейд? Ну, нет, здесь слишком маленький шанс. Давай пробуем 30-ку. Хотя какой-то этого толк. В принципе, некорректная сумма для апгрейда. Что ему не нравится, я не знаю, если ему вот так сделать. Да нет, не хочу я. Это жестко, это жестко. 30 рублей мне надо. Че, почему я не могу апгрейд сделать? Все, апгрейды накрылись медным тазом. А, нет, смотри. Идут, найс. Nice. Хоть так, а то я что-то думал. Ну, блин, апгрейды вот реально заходят. Ну, можно много говорить, что да, аккаунт ютубера, это все ясно. Но реально, даже на моем аккаунте, ну, не заходили так апгрейды. Они что-то с ними сделали. И это приятно, это приятно, что сайт начинает давать, выдавать. Давать, выдавать даже ютуберам. То есть, ну, они заходят. Мне это определенно нравится. Смотри, опять x2. А вот сейчас я уверен, наверное, на 99,9%, что все-таки захода не будет. Слишком много апгрейдов и так, ну... А, нет, опять зашло, Смотри. А интересно... А вот это мне нравится, Человек YouTube, 1000 рублей, боже мой, куда мы, куда мы спустились, очень много, помнишь, ютуберов делали ролик типа Окуп Слоу Баланса, я, меня это как-то обошло, потому что я такое вообще не любил, ну вот как-то мы до этого дошли, что я тоже начал такие видосы делать, оно в принципе прикольно. Давай еще раз, высокий шанс Окупа, да фастом уже откроем, добить этот косарь, ну не выдает, 35 рублей, что с него делать, я вообще не знаю, попробовать снова, блин, ли, нет, рельсатрон это запрещено. Приятный плод, который сладок. Мы его трогать не будем. 35 рублей. 100 рублей мы из этого давай попробуем запилить. 31 процент. Да он продолжает заходить, Но это небольшие суммы. Но, блин, приятно. Ладно. Давай дальше скин. Хотя бы попробовать добить его. Ну, я не знаю, до 300 рублей может. То есть до 300, чтобы хотя бы не было совсем 0, ну хоть какой-то X остался, типа X05, X03, там, ну что знаешь, вот такое 200 рублей, я предлагаю оставить, плюс наклейка, ее в принципе, да ее можно забрать, я наклейки люблю, поэтому наклейку мы также забираем Произошла ошибка, попробуйте другой скин А, а, а как? А, а как забрать наклейку? Ее нет на маркете, да, и мне её поэтому не хотят отдавать. Понятно, прикольно. А как ее забрать? Как ее за... Бля, как? как это сделать? Забрать. Ну блин, только продавать или апгрейдить, что ли? Почему окно замены не вылазит? Я не понимаю, должно быть же, окно замены. Ну давай попробуем, чтобы не сильно 250 хотя бы. Вот опять же, есть наклеечки. Давай красненькую. Красная значит крутая. И причем шанс высокий. Сейчас, прикинь, не зайдет. Вот это будет очень обидно. Бля. А, ну это было очень близко, оно зашло, все круто. Ну вот эту то мы можем наклейку забрать? Забрать. Че, все, человек. А, найс, смотри, выпало даже. Выпало даже. А че за прикол? Блин, ну, ребят, где? Почему я не могу заменить предметы? Сколько мне так апгрейдить? Просто один раз апгрейд же сейчас не зайдет, и на этом все закончится. Грифон три сотки, который у нас уже лежал. Ну грифон хотя бы мне давай за 300 рублей. Сейчас было бы очень обидно, если бы оно попало сюда. Хорошо, грифон мы сможем забрать? Забрать. Найс, грифон мы забрали. То есть, да, проблемы с наклейками, их нет на маркете. Но, в целом, неплохо. С этими багами мы 300 рублей сделали. Сайт сам себе же и поднасрал, грубо говоря. Так, ладно, ждем грифончик, подводим итоги на косарь. Сколько получилось? но ну, это x03. То есть, как я и говорил, сотку сейчас ничего не перебьет. И опять же вопрос, как сейчас себя покажут 5000? Вот это очень интересно. Ждем грифончик, смотрим цену но в стиме он может вообще 150 стоить Потому что я не понимаю, почему такой грифон дешевый Ой, дешевый, дорогой Ну, короче, сейчас посмотрим, сколько он в стиме стоит Грифончик пришел, и самое интересное Это, конечно, стоимость в стиме И стоит он 300, ну, на 12 рублей дороже, чем на сайте 0.3 суммы Тысячи рублей мы, в принципе, сделали, ну, соточка впереди, пока соточка лидирует. 0,3 с депозита косарь, хотя, в принципе, на данный момент, ну, я в окупе. То есть, закинули мы 1100, вывели 1200 плюс 300, ну, такое себе. Сейчас самое интересное, сейчас пятерик пойдет. Переходим к пятерику, здесь 0,3 фиксируем и идем дальше. 5000 рублей. И самое интересное 5000 рублей. Наша цель не перепрыгнуть соточку, но хотя бы сделать x. Ну даже x3 это 15 тысяч, x5 это 25. Ты, в принципе, это и без меня, я думаю, понимаешь, что есть на x5 замахиваться жестко, но по сумме x3 хотя бы и то для 5000 что-то гуд. Что мы делаем? Зачем я спрашиваю вас, когда нужно спрашивать себя? Кейс полковника, но... Но это больше... Хотя нет, тут, в принципе, неплохой сбор. Неплохой сбор. Ну, давай попробуем. Здесь уже можно спокойно вообще разгуляться, потому что это и дорогие, и дешевые кейсы. 5000 Это реально, ну, большая сумма. Статрек войд, До свидания. Естественно, он пролетает. И Император Азимов. Давай! блять, буря на закате, Ну, блин, ладно. 2 800. Хороший минус. Мы его тоже фиксируем. Это все записываем. 2 800 на балансе. Что с этим делать? Давай кейс Майора за 700 рублей. Вайнот, Поехали 4 штуки. Блин, но главное этот пятерик не слить. Начино, нач, нач, а начиналось так красиво. Косарь выпал авик. И сейчас что-то как-то... Блин... Ну, нет. Но ну, что-то как-то ну, ну слишком плохо. И вопрос, неужели реально вилдроп так обосрется, что с 5000 он не просто все это дело запорит. Я надеюсь, все-таки такого не будет, потому что начиналось реально круто. Показал себе сайт годно. Ну и дэп естественно, окупился. С 5000 не хотелось бы все-таки уходить в минуса. Ну, блин, я надеюсь, что хоть что-то. Что хоть x2 уже ладно, скоростной... блять, ну... Ну, 100 рублей, 120 где-то. А, 1200. Почему, а почему? Блин, а почему такое солнце в льва дорогое? Ладненько, ладненько. Косарик есть, на этом можно разгуляться. Вот сейчас, знаешь, со мной играет сатана. И я не знаю, что мне выбрать. Кейс за 399, за 699, за 99. Мы открывали вот этих два кейса, поэтому давай попробуем их но опять же блин или дорогой попробовать давай рискнем дорогой войну, почему нет 999 300 на балике если что опять апгрейды и лишь бы они заходили потому как но ну, апгрейды это хорошо золотая спираль а даже топ-инжектор вопрос в качестве потому что он может быть никак не... нормально сумма депа x1, x1 мы сделали смысл выводить нет давай попробуем дальше потому что Пятерик все-таки нужно максимально как это можно раскрыть? Буст баланса 199, бля, это какой-то фарм-кейс. Ну давай, в принципе, попробуем. Ну тут реально или валентность, или нормальный дроп. Лишь бы все-таки буст баланса название себя оправдало. И вил дроп себя все-таки не уговнякал, ягуарчик. А окупит а ли он эти все истории, в принципе, 1600? Потратили мы... Блин, потратили мы больше. Меня это не может радовать вообще никак. Но ладно, кейс генерала за 3000 это дорого и, конечно... 5000 это большая сумма, но не настолько Кейс для инвесторов Давай попробуем, две штуки тоже Дороговато, поэтому откроем штуку Тут в теории все, что может Подорожать и наклейки, которые очень Сложно вывести, потому что я понимаю Что на маркете их нет И в принципе все, смотрящие этот ролик, я думаю Должны это прекрасно понимать а, Агент за 189 рублей Нет, слушай, давай попробуем все-таки В апгрейды, мне интересно, зайдет ли еще раз Или же, или же нет X5 делать не будем, это нереально я думаю а вот 1500 и в принципе это x3 попробовать можно ну это дофига нет это тоже как-то попробовать не можно очень плохая идея 1242 ну близко к 50 шан 50 процентному шансу бля мне нравится вот реально мне нравятся апгрейды не знаю но ну, я говорю все всегда как есть здесь у меня стояла подкрутка может, это реально подкрутка, но я видел своими глазами, что на моем аккаунте не заходили так круто контракт. Скорее всего, все-таки они это переписали. Кейс успешного темщика. Я, по-моему, вообще ни разу его не открывал. Давай тоже попробуем. Но... но это, опять же, байт. То есть, это либо колония, либо что-то дорогое. И я вообще это зря сделал, не посмотрев... Содержание кейса, ну, нет, хорошо, я все понял, я все понял, я все услышал, идем на апгрейды опять, 2000 рублей, допустим, элегантные лозы, в принципе, а смысл, тогда я открываю кейсы, если оно, так, а что-то мы не то выбрали, почему-то у меня, по-моему, скин поменялся, 2 x 2 вот, 1700. Если оно идет на апгрейдах, так может попробовать x2 в апгрейдах сделать. Может быть. Оно заходит. Ну, хорошо, давай мы сейчас сделаем вот так. f5, сколько у нас баланса? У нас 1300 рублей и m. -ка. m мы продаем а на балансе 300. Попробуем все-таки еще пару раз открыть высокий шансоку, по а он меня реально радует. Фастом. 4 штуки, 800. Бля, реально. Ре реально подкрутка работает, да? Еще три штуки фастом, 700. Бля, мы потихоньку вернули деп. Даже не потихоньку, мы офигенно вернули деп. 5-100. Либо сделать единицу, либо сейчас сделать x2 и на этом все закончить. Апгрейды идут, можно теоретически попробовать долбануть x2. Слушай, блин, реально, если заходят апгрейды, даже если стоит подкрутка... Все-таки сделаем x2. Ну, 44 даже давай, блин, давай 9000. Ну, чтобы плюс был, но, ну, плюс-минус это x2 и будет. Короче, апгрейд, я надеюсь, он зайдет. Ну, блин, ну это не так много. 51%. Просто надеемся, что зайдет. И это перчатки, это... Блять, это не заход. Ну, ну, зато на сотки отбило. Ничего, вот я сейчас не знаю, что зафиксировать на тысячах, блять Вилдроп обосрался под конец. Причем так, вот реально так хорошо шли апгрейды, но прикол в том, что они шли только до той суммы, которой, ну, типа, я депал. То есть до 5К оно офигенно выдавало, да? А после 5К все. Причем 9000. Не такой большой шанс, и оно просто перестало выдавать. Я вот сейчас не знаю, но мы сделали, вернули 5000, то есть мы сделали X1, было 500 давай зафиксируем сумму в 5100 рублей, потому что она была, ну и сделаем, сказал, и сделаем, но по факту мы делали X1 и 1, то есть 1,1, ,1. давай зафиксируем такой X и добавим в банк 500 Если бы я вывел, я бы окупился на 100 рублей, но опять же при продаже на маркете я бы ушел в минус, и смысл этих выводов переводов был бы... Никакой. 1.1 зафиксируем. В любом случае, такой получился ролик. По итогу, что мы имеем? Мы имеем то, что со 100 рублей мы мало того, что сделали сам большой X. Мы окупились на большую сумму. То есть, с 5000 мог вывести 500. Смысла от этого вообще никакого нету. Хорошо, с 1000 мы вывели 3 сотки. Ну, тоже такое себе. Поэтому, ребят, не обязательно вилдроп, ни кейс батл, ни дроп. Да вообще не советую, в принципе, открывать кейсы, но... Как показывает сегодняшний ролик, не всегда большая сумма депа дает крутые результаты. Опять же, может быть такой результат, потому что изначально меня купило со 100 рублей, потом шансы упали. Может и такое быть, но как работают алгоритмы сайта я вообще не знаю и какие-то выводы делать не могу, только предположения. Спасибо огромное всем за просмотр, я искренне надеюсь, что вам понравился ролик и все-таки за проезд в виде лайка под роликом вы передали, потому что их мало, а вашей поддержке я... Всегда нуждаюсь, и я это вижу, да, что лайков больше, мотивация, соответственно, становится снимать для вас видосы и прокачки делать. Короче, всем огромное спасибо за просмотр, на позитиве, без негатива сегодня абсолютно. Старый человек камбэк потихоньку делает а только благодаря вам и вашей поддержке, это реально для меня большая мотивация. Всем спасибо, увидимся в новых роликах, всем пока и до новых встреч.